Всем привет! Это видео о горячих клавишах или сочетаниях клавиш в интернет-браузерах Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge. А также то, где их посмотреть, как их можно изменить или назначить. Поехали! Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу.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 В одном из предыдущих роликов мы уже рассматривали сочетание клавиш Windows, какие они бывают, как их назначить или изменить. Ссылка на видео будет в описании. Итак, начнем с работы с вкладками. Если работая в браузере, вы открыли много вкладок, то чтобы быстро включить нужную, без использования мыши, нажмите Ctrl плюс 1, 2, 3 и так далее. Это переключение на вкладку, положение которой на панели вкладок соответствует нажатой вами цифре. А сочетание клавиш Ctrl 9 переключит на последнюю вкладку. Нажатие Ctrl Tab переключит на следующую вкладку, то есть на одну вправо. Чтобы вернуться на одну вкладку влево, нажимаем Ctrl Shift Tab. Комбинация клавиш Ctrl W закроет текущую вкладку. Если вы случайно закрыли вкладку и вам необходимо ее вернуть, то горячее сочетание Ctrl Shift плюс T откроет последнюю закрытую вкладку или несколько поочередно. Дальше навигация. Наверное, наиболее известная быстрая навигационная клавиша любого браузера – это F5. С ее помощью можно обновить активную страницу. Удобно, если вы ожидаете на странице какого-то обновления или письма в почтовом ящике. Чтобы вернуться на предыдущую страницу, жмем Alt стрелка влево. Alt стрелка вправо – обратная команда. Переходим на страницу вперед. Если по каким-то причинам нужно остановить загрузку страницы, нажмите клавишу Escape и загрузка остановится. Сочетание клавиш Alt плюс Home быстро откроет домашнюю страницу браузера. Чтобы изменить масштаб страницы, зажмите Ctrl и увеличивайте или уменьшайте его нажатием клавиши плюс или минус соответственно. Это же можно сделать, прокручивая роликом мышки, удерживая Ctrl. Ctrl плюс 0 возвращает стандартный масштаб. Работая с большими веб-страницами, иногда просто устаешь скроллить роликом мышки. Но этого можно избежать. Так простым нажатием клавиши Page Down или Page Up вы можете быстро передвигаться по странице. На один экран вверх или вниз. Также уважающие себя сайты обычно встраивают кнопку возврата в начало страницы. Как вот у нас. Но если такой кнопки нет, нажмите Home. И страница быстро вернется в начало. Чтобы перейти в конец страницы, нажимаем END, соответственно. Ссылки на странице иногда очень длинные. И выделить их мышкой просто неудобно. Чтобы быстро выделить ссылку на активную страницу или любой другой текст в адресной строке, нажмите сочетание Alt плюс D. После этого ее можно копировать и вставлять куда угодно с помощью Ctrl C и Ctrl V. И еще одно, касательно ссылок. Если вы находитесь на странице, закрывать которую не хотите, то для открытия какой-либо ссылки в новой вкладке, наведите на нее указателем мыши и нажмите ее левую кнопку удерживая Ctrl. Дальше, если в окне вашего браузера не прикреплено поле поиска и вам нужно найти на странице слово или фразу, для этого нажмите Ctrl плюс F. Это сочетание клавиш откроет инструмент поиска по текущей странице. Просто введите в поле слова для поиска и найдите нужное кликая по стрелкам. Журнал истории браузера часто расположен глубоко в меню. Но для просмотра истории достаточно нажать Ctrl плюс H. Та же ситуация с загрузками браузера. Ctrl плюс J – Открыть загрузки. Чтобы открыть инструмент очистки истории, кэша, загрузок и так далее, жмем Ctrl плюс Shift плюс Del. И, возможно, пригодится для продвинутых пользователей. Чтобы посмотреть код текущей страницы, выберите Ctrl плюс U. Это только небольшая часть горячих сочетаний клавиш браузеров. Старался показывать только те, которые будут работать на большинстве браузеров топа. Если вам будет интересно, то ссылка на официальные страницы разработчиков, на которых указаны все возможные сочетания клавиш для самых популярных браузеров будут в описании. Изменить уже установленные в браузерах стандартные сочетания клавиш можно разными способами. Так, в Google Chrome это расширение, которое устанавливается с интернет-магазина браузера. Как пример. Хот-кейс или шорт-кейс. Аналогичным образом сочетания клавиш меняются и в Mozilla Firefox. Пользователи часто рекомендуют KCONFIG или Dorando KCONFIG. Ссылки на указанные расширения будут в описании. В Opera же есть встроенная возможность менять или назначать сочетания клавиш. Для этого перейдите в Настройки – Браузер – Клавиши и жесты. Настроить сочетание клавиш. Найдите в открывшемся меню «Нужное действие» и назначьте желаемое сочетание. Для этого кликните в поле «Ввести сокращение» и нажмите его. На этом все. Если данное видео было интересным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Пока.